Встреча с Богом. И сегодня, как далеко-далеко в прошлом, когда Симеон взял Христа на руки, но на самом деле Христос держал его все это время в своих руках, чтобы он дождался встреч. Так и мы сегодня похожи, знаете, мы приняли маленькую капельку крови и частичку тела, и это нас держит. Это становится основой нашей жизни. Мы понимаем, что Христос – вот смысл, вот цель. И больше нету ничего. Встреча с Богом может быть только в духе. Во плоти не будет встречи с Богом. Будет спор, будут какие-то разборки, будут какие-то выяснения отношений. Это все по плоти. А в Духе есть встреча. Смотрите, апостолы говорят, народ тебя теснит. Так ты говоришь, кто ко мне прикоснулся? Одна кровоточивая в Духе прикоснулась к Нему. И сегодня, понимаете, мы принимаем тело и кровь Христа, но встреча с Богом может произойти в Духе. Понимаете? Кто сегодня встретил Бога? Духе. не просто открыл рот и закрыл и проглотил частицу. Кто действительно сегодня соединился с Богом, тот будет хранить этот дар. Все, что мы с вами, понимаете, человек после грехопадения ослеп, оглох и только в духе. В Духе Божьей любви могла произойти чудо, когда Христос пришел в этот мир спасти человека, который отказался, который не захотел жить за Христом. И, Наверное, у нас тоже были какие-то, может быть, моменты в жизни, когда мы были в Духе. Может быть, это было очень редко, может быть, это было совсем немного, может, даже один раз, а может быть, еще не было, еще это будет. Но эта встреча с Богом, она меняет полностью наше сознание, понимание, потому что так мы не можем. Мы не можем победить свое я греховное гордое. Мы не можем победить свою плоть. Мы не можем победить этот мир, который нас породил. Мы часть этого мира, и нам нужно стать частью Бога, который отвержен в этом мире, который распят в этом мире. И поэтому, конечно, для греховного мира мы враги, всегда были и будем. И церковь, она не, не говорит о том, что кланяйтесь земным царям, кланяйтесь каким-то господам, у нас есть Христос. И в духе мы должны кланяться Ему. И в Духе мы должны свою жизнь увидеть совершенно не так, как нам ее учили, представляли. Вот, родился детство, юность, молодость, зрелость, старость и капут. Все. Есть. А у нас наоборот совершенно, понимаете. Мы созреваем, мы в Духе Святом готовимся, понимаете, учимся войти в новую жизнь. Где во всем и во всех будет Христос, и не будет греха. И вот в этот мир отпускает Христос Симеона, который держит на руках Бога младенца. Видите, как чудно. Вот для человека без духа, да, он непонятно, это какая-то легенда, сказка, да и вообще вы себе придумали что-то. Вот так люди говорят, какая тело и кровь Христу? Как он может столько людей на земном шаре питать своим телом и кровью? Да? Ну даже если взять человека, да, ну, как, сколько его делить, понимаете? А в духе это можно миллиарды, миллиарды людей. Но, к сожалению, не миллиарды людей стоят в чаши, а вот стоят, видите, горстка людей, которых Господь готовит к царству небесному. Мы готовимся к новой жизни. Не просто, как бы сказать, теоретически, а именно практически мы готовимся, потому что мы боремся со своим Я, со своим самомнением. Потом начинаешь бороться вообще со всем, что ты понимаешь. Это, это очень трудно, понимаете. Ты, тебе кажется, ты с ума сойдешь, как же, ты не должен доверять себе. Я вижу одно, я должен сказать, я это не, не знаю, может это неправильно, а я вижу так, я должен спросить. И тогда за послушание, за смирение это принцип семьи, это принцип работы, это принцип государства, это принцип вообще, понимаете? Потому что вы знаете, что такое революция, да? Кто он первый был революционер и к чему это идет? К саморазрушению. Человек, человек первую революцию когда совершил, знаете? Ну когда бы совершилась первая революция, а? В раю, вот правильно, Все. Враг сказал, нечестно, несправедливо, что ты вообще будешь тут, понимаете, слушаться кого-то, да, а ты сам стань Богом. И что это пошло, пошло, поехало, поехало, к чему дошел человек сегодняшний, который умный, который такой разумный, который все изобрел, в космос летает, уже все знает, а своя а душа мрачная и жить не хочется такому человеку, нет смысла этой жизни. Он уже наелся, напился, ему больше не интересно ничего. Поэтому, конечно же, мы говорим о Духе, встрече Бога в Духе, понимаете. Но, но у нас, понимаете, в чем наша самая большая беда, в чем вообще наша самая большая боль? Что мы не можем быть в Духе все время, мы плоть и кровь, в нас живет грех. И когда Дух нам дает что-то познать и красоту жизни, и красоту ближнего, и вдруг потом бах, мы теряем этот Дух. И оказываемся в яме, И становится жить невыносимо. Страшно. Я же вчера радовался. Я же вчера видел в человеке Бога, красоту. Я его так любил, а сегодня я его ненавижу. Почему? Духа нет. Потому что я по плотски смотрю, по-чувственному, по-греховному. А это неправильно. Понимаете? И сегодня все делается в этом мире, чтобы людей расколоть, чтобы людей увезти из храма, из Русской Православной Церкви. Молодцы сербы, победили в Черногории, отменили закон, который хотел забрать, потому что народ вышел. У нас так не выйдет. У нас не выйдут. У нас там не надо, сейчас, сейчас надо наоборот но когда будут, вы же сами понимаете, к чему идет все дело. Поэтому мы говорим, что мы будем в Духе со Христом, и нас никто не победит. У нас единая Русская Православная Церковь, которая нам дает возможность быть вместе со Христом. Если мы Начинаем мудрить раскольники из справа, слева, оттуда, оттуда. Тут пишут о каком-то истинном православии, больные люди. Тут пишут о какой-то демократизации, либерализации, протестантизме. Тут вообще кругом. Как бедному человеку не запутаться и остаться верным до конца и идти за Христом до последнего дня своей жизни? Поэтому, конечно же, вот все эти наши праздники, все то, что мы проживаем по церковному календарю, а это не просто, опять же, я хочу сказать, это не просто реставра... иллюстрация какого-то события, это реальное событие, мы все пришли на встречу с Богом, и Бог нас не подвел, и Бог нам все дал, и Он всегда нам дает и будет давать все, да. Поэтому, да возрадуется душа моя о Господе. Да возрадуется душа моя, Господи, а мне плакать хочется, а мне уже жить так тяжело не в моготу, а мне вообще уже больше невозможно, а я, а я не верю этому, да, это же грех во мне, саможеление вообще ропор, ты такой малодушный, я говорю, нет, слава тебе, Боже наш, слава тебе, слава тебе.